привет дорогие друзья вы на канале samsung просто так дорогие друзья вот сегодня хочу просто испытать с вами вот этот вот клинер avast а, ну оптимизатор до да, приложение которое оптимизирует смартфон я им еще сам не пользовался я просто его установил это про версия нам будет доступна вам в описании видео что мы значит с вами зем просто испытание я вам его не рекомендую а просто показываю как оно работает там уже решайте сами стоит он вам Ставить или нет. Но единственное, что я могу сказать точно, что если его и ставить, то одноразово. Поставили, сделали все, что вам нужно, и потом удалили. Иначе он э, кушает, так скажем, ресурсы вашего смартика 100%. Так, нажимаем и запускаем. Дальше. А, так, начать использование. Смотрите, для использования этого приложения и его функции необходимо... Предоставить доступ к данным об установленных приложениях. Мы собираем и храним эти сведения на устройстве, чтобы помогать вам советами по оптимизации места и улучшению функциональности смартфона. Все хорошо. Даем разрешение C, И вот он наш с вами приложение. Мы поможем вам с первой очисткой. Столько вот у меня свободно, используем на 37%. Нажимаю начать и поехали. Что вот? Для очистки осталось всего два шага. Предоставить нам доступ, нужно разрешение, чтобы очистить фотографии, мультимедиа. Хорошо, давайте разрешим. И так, ищем, значит, вот он у нас, наша приложение. Даем ему доступ. И следующее, сканируем наличие ненужных файлов. Поехали. Настроить советы. Почему бы не использовать время ожидания, чтобы поделиться своими мыслями. Настроить совет. Ну, хотите настроить советы, пожалуйста, настраивайте. Не хотите, не настраивайте. Все, он просканировал. Мы с вами нажимаем «Посмотреть результаты». И вот, что он нам, значит, с вами показывает. Скрытый кэш. Ох, смотрите, какой скрытый кэш. До 9 гигабайт у меня оказывается скрытого кэша. Нажмем на этот значок и смотрите. Получите доступ к углубленной очистке. Нам нужно ваше разрешение для удаления дополнительных нужных файлов. Это абсолютно безопасно. Коснитесь раздела установленных служб и найдите Avast Cleaner. Ну все, давайте откроем ему эти настройки, потому что столько очень много, да. Так скажем, у нас так, вот Avast Cleaner, мы ему разрешаем, включаем, ну и ярлык. Так, теперь смотрим, кэша у нас значит 9 гигов, остаточные файлы тоже немало 7 гигов. А ПКшечки у меня Немножко, всего лишь Несколько килобайт, кэш Реклама даже есть, да, но тоже Немного, а миниатюры Три штучки, тоже немного Пустые папки Так, далее данные приложения Отметим и посмотрим Далее загрузочки Отметим И вот здесь все эти файлики Ну, все И теперь нажимаем завершить очистку. вы Выбрали для удаления файл, который может быть важен. Тщательно проверяйте. ничем мне здесь не важно. Поехали. Дальше. Начало глубокой очистки. После нажатия кнопки «Продолжить» не используйте устройство для появления экрана результатов. А вас автоматически проверит настройки вашей системы и выполнит необходимые действия. Нажимаем «Продолжить» и «Ожидаем». Вот так он автоматически все это делает, потому что кэш приложений... Надо в него в каждый заходить и очищать кэш-приложение. Особенно это касается, значит, каких социальных сетей, мессенджеров, всех остальных и браузеров. На самом деле там очень много скапливается кэша. Так вот, кэш он очистил и в моем случае это 8, почти 9 гигабайт. Мы нажимаем посмотреть и используемая память 70%, свободной памяти 1,8 гигабайт. И это у нас получается оперативная память. Остановите работающие в фоновом режиме приложение, чтобы освободить память. Ну, давай сделаем быстрое ускорение. Почему бы и нет. Освобождено гиг и 4 мегабайта памяти. Ну, хорошо. Спасибо вам, конечно же, большое. Так, теперь глубокая очистка, эффективное средство. Мы это уже сделали. Как я сказал, это премиум приложение. Да? Вы его скачать сможете в описании видео. Предоставляем вам обновленный вид. Узнайте о, о нашей новой идентичности и о том, что это значит. Ну, Давайте узнаем. А не хочу я в интернете лазить. Короче, дальше оптимизировать. Нажали и, ну это мы с вами уже делали. Здесь советы. Нажали, что нам показывает. Чем больше вы взаимодействуете с этим экраном, тем больше полезные для вас советы мы можем предоставить. Пропустить. Далее здесь нам показывает. Быстрая очистка. Но опять-таки это кэш всех приложений. Если вы когда-то захотите, то сможете все это дело сделать. Самые большие приложения. В моем случае какие? Телеграм, посмотрите, сколько здесь хламище Ой-ой-ой. 13 гигабайт там у меня уже скопилось. Всяких разных, ну, соответственно, картинки и всего остального, как я уже сказал, он больше всего использует. Смотрим с вами, значит, что нам нужно удалить, говорить, да? Удалить приложение. Да не будем мы, конечно, его удалять. Зачем? Дальше мы с вами смотрим. Он нам подсказал, а нам с вами что нужно сделать? Мы с вами заходим теперь в файловый менеджер. Допустим, внутренняя память. Находим с вами, где этот у нас Telegram. Вот он. И смотрим. На самом ли деле там столько файлов, как он показал. Смотрим свойства. Размер, как вы видите, 0. Последние измея 25 сентября 0.0. Ну, кстати, 0 не может быть. Почему-то он показывает. Не думаю, что... Неправильно. Хотя нет, я только что недавно все удалил и файлов этих здесь нет. Соответственно, врет приложение. врет. Оптимизировать еще раз нажимаем. Нет, не оптимизировать, а советы. советы. Ну хотя уже видите показывает по другому, но все-таки также и показывает, да, что вот проверка и очистка. Ну-ка, давайте вот так мы с вами сделаем. Ну вот, всего там столько находится. Короче, что-то можно, а что-то и нельзя использовать. Проверка и очистка, вот столько у нас в загрузках находится. Можем это проверить. С вами опять заходим. И загрузочки пошли. Ну да, это у нас здесь присутствует. Вот такое приложение, которое, по крайней мере, кэш вам точно поможет удалить. Ну и, естественно... Все те а, фишинговые приложения, которые там есть, рекламка и все остальное. Поэтому скачивайте, один раз использовали, а потом хоп, и удалили. Простенько все вот так.